Так, ну что, всем привет, друзья, всем здорово, а, давайте я запишу вам видео, а, регламент а, турнира 3 на 3 скин за скилл. Я его уже написал, оформил в дискорде, а, погнали. Говорю сразу, банов не будет, будете пикать кого вы хотите, но при этом, при этом, учтите, вы должны отыграть. Ладно, Погнали. Все участники команды должны добавить меня в друзья. Там есть как раз вот в дискорде в регламенте турнира мой ник. Обязательно добавить. Добавить меня вы должны до 24 числа, до 12 часов ночи, чтобы в случае чего я мог посмотреть команды и расставить правильно вас именно в турнирной сетке. Если вы этого не сделаете, я вас дисквалифицирую. Почему? Потому что мне нужно знать, кто с кем будет играть, чтобы было более-менее честно. Чтобы не поставить самую сильную команду против самой слабой. Надеюсь, вы это прекрасно понимаете. Дальше, погнали. Первое. Турнир будет проходить в формате bo 1 до первой победы в Диком Ущелье. Комната будет создаваться администрация турнира, то есть мной, мной будет создаваться. Комната. Это комната команды в Discord с восьчатом. чатом. Это то, которую я создавал для вас специально, которая останется именно вашей. В дальнейшем вы сможете туда добавлять людей. Я назначу, точнее, дам вам права, чтобы вы могли там жить себе спокойно. Дальше. Второе. Игра будет состоять из игры на двух боковых линиях. Линия барона и линия дракона, а также лес. Внимание, линия барона и линия дракона. И лесник. Первый игрок линия барона, второй дракона, третий игрок в лесу. Все в принципе логично, все в принципе понятно. Команда обязана распределить участников по линиям. Если вы не распределите, будут последствия. Лесник может забирать фарм в меду и в лесу. Остальным игрокам запрещено появляться в меду. До третьей минуты. До третьей минуты, чтобы я и близко вас там не видел. Поняли? Максимум лесник может выйти, задефать, нафармить и уйти. Это максималочка, что можно. Следующее. У нас будут очки турнира. Внимание, очки турнира. Это на тот случай, если вы, не дай бог, затянете игру. За убийство дракона вы получите 3 очка. За убийство Герольда 2 очка. За убийство Нашора 10 очков. За уничтожение первой башни 2 очка. За уничтожение просто башни 1 очко. За первую кровь вы получите 2 очка. За убийство вражеского чемпиона 1 очко. За первую кровь, ну 2 очка, не знаю, говорил не говорил, 2 очка за первую кровь. Кто первую убьет, тот плюс 2 очка в команду положит. За тройное убийство вы получите 4 очка, 4, 4, да, 4, вот 4 пальца, да, 4 очка вместо 3. Это чтобы... Можно было, да, вот статистику делать, чтобы вы понимали, что команда прежде всего. И не стоит забирать три полкилу у пацана, который мог бы сделать и пинту. Окей. А, что у нас дальше? Перефарм в золоте. За каждую тысячу плюс одно очко. Напоминаю, что все эти очки будут начисляться, если команды затянут игру до 15 минуты. 15 минут максимальное время игры, максимальное время игры. Если э, затянете, 15 минут, Surrender, подсчитываем очки команды и у кого больше, тот победил. Дальше, важная информация, каждая команда обязана быть в Discord в своей группе в командной комнате, перед, во время и после данной игры то есть я чтобы мог зайти и сказать ребята вы готовы? вы такие да да готовы я говорю заходите в комнату вы зашли в комнату я вам дал информацию проверил вашу готовность зашел к другой команде и тому подобное если не будет хотя бы одного человека в дискорде из команды который там вы можете втроем сидеть как бы там у двоих плохие телефоны и они говорят типа ну нам неудобно ну вы втроем координируете друг друга Нужно, чтобы был хотя бы один человек И не будет ни одного человека в дискорде в вашей комнате Тех поражения С этим, думаю, все ясно Тех это означает проигрыш Это автоматически нижняя сетка Нижняя Если в следующий раз никого не будет, то это дисквалификация Побеждает команда, которая наберет наибольшее количество очков Или же уничтожит вражеский трон В принципе, логично Закон игры никто не отменял Игра будет считаться завершенной на 15-й минуте игры Это я уже вам говорил Команда, которая в течение 5 минут не будет готова в дискорде. 5 минут. Я максимум дам 5 минут, чтобы вы собрались. Когда игра, матч закончится чей-то. Это будет тех поражение. Это означает, что это проигрыш. 5 минут максимум. В турнире будет верхняя и нижняя сетки. Команда, которая проигрывает в верхней сетке, спускается в нижнюю сетку. Где может еще побороться за победу. То есть, если вы проиграли... Ничего страшного, вы сможете еще выйти в финал нижней сетки и побороться за приз. Это не есть проблема. В принципе. Хорошо. Нарушение установленных правил могут привести участников к дисквалификации в турнире. Думаю, всем понятно, я человек строгий. Призовый фонд у нас. Три скина команде победителей. Стоимости по 990 вайлдкоинов. Они уже у меня на аккаунте. Турнир будет проходить в прямой трансляции у меня на стриме, 26 числа, время мы определим, я отдельно напишу э, завтра-послезавтра на днях время проведения, но 26 числа у нас проведение после обеда. По всем вопросам, в принципе, пишите мне в дискорде, в личное сообщение если у кого-то что-то не получается, или как-то так, чтобы я мог предпринять какие-то решения, а то решения у нас будут кардинальные, колоссальная, и, и, короче, бла-бла-бла-бла-бла. В принципе, регламент, я думаю, вы поняли. Кому непонятно то, что я рассказал на стриме, прочитайте, пожалуйста, это все в Дискорде, либо же напишите мне в личное сообщение. Все, на этом видео у нас заканчивается по регламенту турнира 3 на 3 скин за скилл на канале Сывонг. Удачи всем, Чего, вы, блин, давайте, покажите мне то, чего я не видел.